Дорада, рыба, конечно, вкусная, но, приготовленная по этому рецепту, она выступает поистине королевской, целая рыбка, фаршированная начинкой из орехов и граната, это очень вкусно, просто приготовить. Дорада, рыба, конечно, недешевая, но если вам понравился этот рецепт, возьмите для приготовления любую другую рыбу, хоть скумбрию или горбушу, любая рыбка, приготовленная по этому рецепту, получится очень очень вкусный в конце видео мы расскажем какие продукты потребуются 1 гранат очистите отделите зерна 2 из половины лимона выжмите сок вторую половину нарежьте дольками 3. орехи порубите или прокатайте скалкой 4 кинзу порубите Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Все перемешайте, посолите, добавьте наршарап и оливковое масло. 6. Рыбу вы потрошите, удалите жабры, делайте поперечные надрезы. 7. В брюшко рыбы положите начинку, часть оставьте для посыпки. 8. Выложите рыбу в форму. Посолите, полейте лимонным соком и обложите дольками лимона. 9. Распределите сверху оставшуюся начинку. 10. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем фольгу снимите и запекайте еще 15 минут. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей нам понадобится дорадо 1 штука, гранат 1 штука, грецкие орехи 50 грамм, лимон 1 штука, кинза 1 пучок, чеснок 1 зубчик, масло оливковое 2 столовые ложки, соус наршарап 1 столовая ложка, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 2, комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.